Мы пытались какие-то вот части, остатки советской там, системы управления спортом, и не только, вот, в разных сферах, как-то адаптировать это на, на почву рыночной экономики. И в итоге получили какой-то непонятный гибрид, который в общем-то вроде бы и работает, вроде бы что-то делает, что-то из себя производит. Но страдает эффективность очень большая, поскольку идеологически абсолютно разные принципы заложены в основу таких систем. Я бы вот сравнил задачу реформы спорта вот примерно вот с той ситуацией, которую переживала Украина, когда вот бывшая Советская Украина отказалась от проблемы там, государственной собственности на все, на средства производства, на, на труд, и когда она отдала эту собственность частной руки, когда вот бизнес стал появляться, именно, стал, вернее, частным. Вот. Государство просто отошло от бизнеса. Вот точно так же вот и сейчас в сфере спорта государство должно отойти от конкретного управления спортом. Как вот оно в свое время отошло от управления бизнесом как таковым. Дало это наутку абсолютно людям, отдельным частным компаниям, которые вот они умеют это создавать, они понимают эффективность. Точно так же и здесь. Развитие вида спорта ⁇ это интерес каждой отдельно взятой федерации. Не может государство знать, какой вид спорта в какой стране, в какой части страны нужно развивать и какой надо развивать больше, какой меньше. Это как раз рынок федерации. Какая из федераций сможет лучше спорт развить, вот тот и будет лучше развиваться. Какая сможет его развить, вот там в той части страны или в другой, вот там он и будет развиваться. А со стороны государства придумать и как бы это все спланировать невозможно. Ну и, и смысла в этом как бы нет. Ключевая задача реформы спорта создать из э, сферы э, государственного управления, вот которая просто э, высасывает большое количество государственных средств на разные уровни, создать сферу, которая бы не только, которая с помощью государства бы существовала и зарабатывала. Mm -hmm. вот, вот это как бы принципиальный момент. Не содержать, отдать а толчок развитию, которая за собой повлечет зарабатывание средств. То есть так, как во всем мире. Спорт, он, не, он существует в том числе благодаря помощи государства, но не только из-за этого. И он не содержится государством.